Мы с вами говорили, общий набор признаков приматов. Все приматы Ка-стратегия, причем крайне кастротегия. Потому что санки рожаются на одного захода только одного детеныша. Поэтому забота о потомстве крайне выражена. Хорошо. На этом, нам, э, я дошла древо приматов, хочу прямо при вас построить, чтобы глазами видно. И здесь первый вопрос, вот какой будет. Скажите, как называется наука, изучающая древних существ? Вымерших. Палеонтология. совершенно верно. На всех палеонтологических таблицах более древние события записывают. Сверху таблицы, слева таблицы, снизу таблицы. Где? Сверху. Снизу. Снизу. Здрасте. Значит, вы делаете палеонтологический раскоп. Выкопали ямку. Нашли косточку. Выкопали поглубже, нашли еще одну косточку. Скажите, вторая косточка принадлежит зверю, который жил до первого или после первого? Да. Да. За это время возник новый слой. Да? То есть чем глубже, тем древнее. А современность на поверхности. Поэтому древнее событие внизу. Чем ближе к современности, тем выше. Порядка 60 миллионов лет назад происходят первые приматы но дело в том, что через некоторое время после этого события расходятся материковые флиты. и те, которые уехали в сторону Америки потеряли контакты с теми, кто остался в Старом Свете Итак, приматы взяли и поделились на две группы вот Значит, допустим, вот эти остались в Старом Свете, а эти уехали в Америку. Пока принадлежат они к самой древней группе приматов, которая называется полуобезьяны. В результате еще полуобезьяны разбились на две разные популяции. А дальше, в Старом Свете у полуобезьян происходят... С ними происходит следующая история. Вот эта веточка такая остается на уровне полуобезьян. и доживает до современности. Вот эта вот верхушка от современности. Понятно? Это современная полуобезьяна. По ходу дела они будут делиться на несколько разных компаний. Что это за компании такие, я вам сейчас покажу. Значит, вот мы их отметим здесь что это не единая система, а несколько разных веточек как, все они дожили до современности Хорошо. а теперь есть еще одна такая, это тоже полуобезьянья группа которая вошла в состав другого, другой ветки вот сюда и тоже доживает до современности в чем фокус? дело в том, что от этой ветки Отделяется группа настоящих обезьян. Вот все до этой точки, до точки красная и черная, были полуобезьянами. Но ну вот давайте полуобезьян я выделю синим, чтобы не путать их с настоящими. Вот это полуобезьяна. А вот пошла красная ветка, настоящая обезьяна. Настоящая обезьяна очень рана. Делится на две ветви, названия которых вы знаете. Мартышкообразные обезьяны и человекообразные обезьяны. Вот они поделились на две ветви. Мартышкообразные обезьяны образовали 100-500 разных групп, которых я вам сегодня покажу. Это бувианы, мандрилы, дриллы, мангобеи, мартышки, макаки и так далее. Их очень много заживать до современности. Человекообразные обезьяны в современности всего четыре рода. Два африканских, два азиатских, опять же покажу и тех, и других. Это наши ближайшие родича. Но дело в том, что до того, как возникли современные виды человекообразных, от них вот так в сторону, Отделяется очень своеобразная веточка приматов, которая с давным-давно опробованной конструкцией четвероного движения переходит на двуногое перемещение по плоскости. это гомениты. Гоминид в разные времена было много-много разных. Так, сейчас понятно, что вот этот процесс отделения происходил где-то между шестью миллионами и пятью миллионами лет назад значит, вот возникли двуногие человекообразные обезьяны ну а параллельно происходит образование тех, которые так и остаются четвероногими вот эти стволы четвероногих четвер, э, человекообразных вот так. В результате вот они наши ближайшие родища. Сейчас залью их множество, чтобы было видно в какой области Вот они. Вот это наша зелененькая веточка. А теперь, посмотрите, у меня еще осталась вот эта незавершенная ветка. На самом деле, от древних американских полуобезьян происходят современные американские обезьяны потому что в Америке тоже ваются обезьяны о которых европейцы знают существенно меньше я имею в виду непрофессиональные европейцы да? но давайте посмотрим на это дело американские обезьяны хоть какое-то отношение к нам с вами имеют или нет это наши предки или это далекая-далекая боковая линия? Это боковая линия. Вот они наши предки, вот они здесь, сидят. Вот это реально наши предки. Название. Ну, во-первых, полуобезьяны, я это уже сказал, все вот эти вот, черные-голубенькие, это полуобезьяны. Американские обезьяны, широконосые обезьяны. У них масса отличий в строении конечность черепа, в том числе широкие пластинчатые носовые густи. На фотографиях увидите. Хорошо. Теперь, вот давайте смотреть вот эту ветку старого света. Обратите внимание, вот это заведомо полуобезьяна, но ведь в нашем кусте тоже осталась одна метрочка полуобезьян. Почему же ее вот так отнесли все-таки к нам? Хотя полуобезьян, конечно. Деление провели э, формально, вот по какому признаку. Скажите, у вас, есть не нет насморка, поверхность носа сухая или влажная? Классно. У кого-нибудь собаки есть? А у собаки, если она здоровая, поверхность носа сухая или влажная? Влажная. Так вот, вот эта группа приматов, Называются макроносые приматы. Это лемура и логи. У них мочка носа действительно так же, как у собак, влажная. Плюс к этому еще целый ряд признаков, которые отличают от нашей ветви развития. В частности, у них совершенно по-другому плацента устроены. Плаценты или для детское место. Это та система органов, которая обеспечивает внутриутробное развитие детенышей. А теперь, а вот эта вот группа, это тоже полуобезьянки. Но у них носы такие же, как у нас, сутье. Так что весь вот этот куст, это сухоносая обезьяна. Сухоносая обезьяна. Извините, сухоносые приматы, это существенно. Потому что кроме обезьян сюда относится одна из групп полуобезьян, долгопятая. Долгопяты, тарзисы, это полуобезьяны. Когда я вам покажу, то на человека они похожи чуть не меньше всех на свете, но по целому ряду признаков они действительно являются настоящими, ближе к настоящему обезьяну. Так что тарзисы включены в сухоносы, Знаешь? Ну и наконец от древних полуобезьян, вот от этой точки, происходят настоящие обезьяны, вот они, два красных ствола. Делятся они на мартышкообразных человекообразных, от а человекообразных в свою очередь отходит линия Каменет. Вот это мы немножко разобрались с общей систематикой приматов.